Так, ребят, сегодня у нас эксперимент. Ford Фокуса 2. Шрус внутренний. Когда сдает назад щелчки. Это выработка. Вот, смотрите, мы сняли его. Вот. Внутри там, если видно, не видно, выработка идет. Внутрянки. Вот. Сейчас будем экспериментировать прочитали что надо подложить под наружный шрус вот шайбы сейчас вот соберем вставим и будем проверять действует этот способ или нет сейчас соберем тогда снимем дальше так ну вот собрали сейчас вот ставим на наружный шрус шайбы 1 30 два, диаметр 30 диаметр. Другие 227. Да. И 227. Это наружные. А внутренние одинаковые. Внутренний какой сереж там? Первая шайба идет 30 внутренний. Ага. А 2 основные, две последующие 27. Вот, вот так, да. Сейчас вставляем, затягиваем. Сейчас посмотрим, что там. Плотно? Да, вообще. О. Болты все родное. Да, ну это естественно все родное, все. Ничего, Ничего там не дальше было. не меняется. Просто вот эти вот две, три шайбы. Принцип такой, что он должен подать его назад, и вот это место, где она выработалась, уйти дальше. Там свободного хода много у него. И за счет этого, что шайбы сделали, он туда уйдет. Ну, а сейчас вот закрутим рулевую, шаровую, закрутим и проверим, работает или не работает. Так, говорят, ну, выехали, испытания проводим. Ну, давай сюда. Ничего, да? Щелчков нету. О, ничего нету. Значит, работает эта система. Ну, все равно, лучше, конечно, менять. Это уже так, пока, да. <laughs> из цели экономии. Если что. Ну, а так работает, в принципе. Ну, сейчас проедет еще по вибрации, да, посмотрит вибрацию, есть или нету. И тогда уже точно скажем, что там. Ну, пока назад, вперед, щелчков нет, какие раньше были щелчки. Вот. Ну, это, как говорится, если уже прижало и щелкает, ну щелкает, лучше, конечно, менять его, это не выход. Но в целях вот такой вот экономии или чего, если кому что-то, то способ этот действует. Сейчас все, как сказал, проверим на вибрацию, если не будет, тогда уже точно все. Сейчас приедет, тогда расскажу нужно продолжение проехал на этом шрузе километров 50 со скоростью там до 140 в общем сказал что все нормально вибрации нет ничего нету машина ведет адекватно нормально но все равно как мне кажется это временное такое, спасения от того там доехать или там совсем как что а лучше конечно менять все это для безопасности своей и окружающих кто на дороге ездит но у нас был это эксперимент проверить работает это или не работает ну работает так что вот такие решать вам как и что Ездить на таких приспособлениях или менять на новые. Все, всем пока.